ГРАНАТА! <говорит> а нет, катюшки белые Вот Блин. то да Там Шо бон... еще скажешь? <говорит> блять, слышу ебак, <ёбок> нахуй <говорит> Ты свою фотку выложишь когда-то с учетом? Ну, поговорим, блять Я не вы... не выложу. Мне девочка не нравится Я Все не Роман, дай, да. дай, Девочки дают, и мне хорошо. Фрава, фрава, фрава. Все мальчики. М? Все мальчики. Мальчики? Ты белая, да лавка, да? Нет, я писал негам. Верхний, по-моему. Да, да, да. Не верхний. Не Ты некрасивый? Нет. Ты, Ромео. Ты рей. хуже, чем звезда? Время разводит. На, чекай, ты Мой лучший. Минус <laughs> 8 хороший. Альт? На, чекай, чекай. Мы победили!